Всем привет! И это очередное видео по строительству маленького электромобиля. И данная серия будет посвящена источнику электроэнергии, то бишь бензогенератору. В общем, я пока тормознул работы по установке электродвигателя тягового, но там никаких проблем не будет, поскольку я ставлю коллекторный универсальный электродвигатель, он стоял во всех моих машинах, и у меня их несколько штук. Даже если один сломается, я поставлю другой. И, в принципе, там конструкция схема отработана. В общем, там проблем никаких не будет. А вот именно по бензогенератору возникли вопросы. Значит, вот сейчас в кадре лежат такие основные части. Скажем так, идея у меня была какая? Двигатель от автомобиля... Ой, не двигатель, генератор от автомобиля... 12 вольт, 70 ампер. И крутить его от двигателя бензотриммера. Двигатель 50 с чем-то кубиков. Но ну, поскольку он у него ну, маленький сам по себе, то мощность у него тоже маленькая. Порядка 2 киловатт. Вот. В общем, он должен был раскрутить этот генератор. И уже от этого генератора... Дальше инвертор, который 12 вольт генератора преобразует в переменку 220 вольт стандартную. Ну, что от этой переменки питать коллекторный двигатель. Ну, или выпрямить, там, питать от постоянного тока, уже этот вопрос другой. Вот, в общем, начал я их стыковать и столкнулся с некоторыми вопросами. В общем, Во-первых, этот генератор, он дохлый. Я загнал его на стенд. В общем, брали регулятор дохлый. Возможно, дохлые диоды. Там внутри все окисленное. Сейчас даже приближу. Вот. В общем, там все грязь, окислы. И, честно говоря, я его вот сейчас даже разобрать не могу, поскольку, чтобы его разобрать, нужно снять вот этот с крыльчаткой. А гайка закислая, и у меня, в общем, сейчас ее нечем открутить даже. Разводным ключом не получается, а нормальная головка с воротком сейчас у меня не дома. И вторая проблема уже возникла с самим бензодвигателем. Значит, вот сцепление от этого двигателя. Там вот внутри шлицовый вал 9 шлицов. И к нему я хотел уже ну, выточить какой-то валик, на него надеть шкив. И между шкивом вот этим и шкивом генератора кинуть ремень. Вроде бы казалось, простая схема, все должно работать. Но, как говорил дядька Максим, не тут-то было. Значит, во-первых, шлицы, они немножко там, на какие-то доли миллиметра, но видно, что съехали в сторону. Поскольку у бензотремера штанга длинная, эти вибрации, они никаких ну, серьезных последствий не оказывают. Там оно ну, не настолько сильно сдвинуто, чтобы прям бить. Но на маленьком расстоянии, мне кажется, это будет проблемно. Во-вторых, как бы, ну, шлицы нарезать для меня особо не проблема, но, опять же, нужно немножко поподеть. Также я думал значит, сделать вал такой полым, чтобы он вот этот вал, который есть сейчас, вставлялся в него. И поставить какой-то шплинт. Но опять же, это будет и дисбаланс, и, ну, в общем, смущает меня эта конструкция, честно говоря. Единственное, как бы, достоинство такой конструкции было бы. Маленький вес, все лёгенькое, все легко ставится прямо на машину наверх, и... Ну, нормально все должно быть, по идее. Было бы. В свете. Еще проблемы вот какие. Во-первых, инвертор. Вот он, этот инвертор. Заявлено, что максимальная мощность в длительном режиме киловатт, пиковая 2 киловатта. В инструкции к нему указано, что максимальная продолжительность уже 1,5 киловатта, а пиковая 2,5. Вот, в общем, не знаю, во-первых, кому верить, но знаю точно одно, что в общем, был такой момент, я им пользовался и от него питал электродрель. Дрель-то работала, но вот от момента, когда нажимаешь кнопку на дрели, до момента, когда она начинала крутиться, проходила где-то полторы секунды. То есть он контролирует нагрузку на выходе и только потом включает мощность на выход. И это будет очень негативно сказываться на работоспособности машины, то есть будут постоянные перебои какие-то, плюс он очень капризный. Если ему там что-то не нравится по напряжению, он сразу полностью отрубается. Ну, в общем, отрубает мощность и начинает пищать. В общем, в такой конструкции, я думаю, было бы, ну как, очень капризной конструкция, очень много проблем бы из этого было. Плюс ко всему мощность у этого генератора в пике, я думаю, ватт 800. Электродвигатель жрет время старта и полтора киловатта. И, в общем, электричества будет не хватать. Плюс, опять же, автоматика инвертора должна стыковаться с моей автоматикой. Это все очень сложно и нудно. И не факт, что получится. В общем, решил я полностью от этой схемы отказаться и придумал вот что. В общем, Автомобильный генератор и бензот... двигатель, и бензотреммер убираем И вместо генератора ставим вот это. В общем, это асинхронный двигатель AIR 8062 у 2 Значит, у него мощность 2,2 киловатта, а обороты 2850 в минуту. Сейчас я приближу, покажу шильдик. Вот, в общем, его шильдик. Вот, 2850 оборотов в минуту, 2,2 киловатта. Сделан в СССР, ГОСТовский. Проверил обмотки, все рабочие, нигде ничего не коротит. Сопротивление у всех трех одинаковое. Вот. Значит, все обмотки разделены, то есть можно любую схему собирать, там треугольник, звезда, что угодно. Значит, он и по мощности проходит, не будет провалов во время старта, например, или на какой-то тяжелой дороге, скажем так. Хотя, я думаю, на тяжелой дороге машина развалится сама по себе, но это уже другой вопрос. Значит, у него как бы был конкурент в плане генератора, и это не тот автомобильный. У меня есть еще один асинхроник, тоже на 2,2 кВт, но там обороты... То ли 1400, то ли 720 оборотов в минуту, что-то такое, не помню. Но он, во-первых, весит где-то килограмм на 6 тяжелее и больше по размерам. То есть он сам примерно где-то вот, вот такой вот. Вот. И ну, смысл мне перегружать конструкцию. И как бы там и так все сильно нагружено. Плюс ко всему у него такой недостаток, что у него внутри схема соединения это звезда и звезда уже просто она внутри соединена средняя точка а вывод идет именно уже три провода и получается что там можно получить с него только 380 вольт во время работы меня это не устраивает, мне нужно 220 а тут можно и 380 и 220 и чего угодно в общем, переточил шкивок у меня вот такой вот был, дюралевый, с 20 на 22 миллиметра. Значит, ну, 20 у него был диаметр, 22 диаметр вала. Сделал шпон-паз, ну и все оно нормально сюда встало. Значит, в качестве электродвигателя я планирую использовать дизель. У меня на канале есть старое видео. В общем, у меня давным-давно уже появился дизельный двигатель объемом 400 кубиков. Вот, в общем, у него мощность 6 киловатт. Тут 2,2. То есть, как бы, есть и перспектива для наращивания мощности. И какой то доп. оборудование можно ставить уже. Так что с таким дизелем ты не соскучишься. Вот. Ну, в общем, мощности будет в избытке. Вот. Поэтому тут уж действительно, как бы, отказ от, от батареи очень многое дает. То есть, можно и потом мощнять электродвигатели, ставить какие-то другие системы привода. Но это уже там все сильно позже. Вот. Ну, в общем, вот такие вот результаты у меня по генератору. Плюс ко всему, чем мне еще выгоднее использовать дизель, так это тем, что не надо вот этих всех выкрутаться с каким-то валом, шлицы и так далее. Там нормальный выходной вал 25 миллиметров и к нему цепляется вот такой вот шкив который у меня уже есть естественно ну, ремень и все это прекрасненько друг с другом стыкуется плюс ко всему тут передачное отношение будет полтора то есть э, вал электродвигателя ну или генератора в нашем случае да он будет крутиться в полтора раза чаще чем вал, электрод... чем вал дизеля естественно то, что у него высокие обороты, как бы это нивелируется. Если его нужно раскрутить где-то три чем-то, тысяч оборотов, то вал дизеля будет где-то 200 крутиться. То есть не нужно будет вжаривать по полную, на полную. Поскольку максималку дизеля, насколько я помню, 3600 оборотов в минуту. Значит, вот такие вот дела. Единственное, что вот эта штука весит 15 килограмм. А дизель еще где-то 35-37. Вот. вот. сейчас думаю, как то все состыковать, чтобы было нормально. Вот, возможно, придется какой-то даже прицеп делать. Вообще, у меня такая идея уже давно была. Еще когда вот я собрал ну, машину, которая делается... Ну, моя машина сейчас делается на базе той. Вот сейчас выскочит видео... Ну, или уже выскочила, где буковка И справа сверху на экране. Вот, в общем, там э, уже в то время я планировал сделать для, для той машины уже небольшой прицепчик с дизелем. Но не знал, какой генератор использовать. Вот сейчас получается вот так. В общем, вот такие вот дела. Ладно, будем заканчивать. Уже видео длинное, получилось 11 минут. Как все это ставится, будет отдельное видео. Покажу. И, наверное, еще отдельное видео я сниму по поводу вот бензодвигателя вот этого, поскольку если разобрать сцепление, там внутри местами просто трешак. Я не знаю, как так можно было вал сделать. В общем, это отдельное видео будет. Вот. А у меня на сегодня на этом все. Делитесь видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.